Всем привет! Мы продолжаем исследовать красивые числа. Сейчас я хочу так общий обзор по некоторым вот таким спискам сделать и сказать такую вещь, что есть числа небольшие относительно, которые перетекают из гематрии в гематрию. Вот 23 у Меркурия и у Урана мы тоже найдем 23 на этом же месте, главное. Числа, которые относительно небольшие, они повторяются. Также присутствуют кратные им числа. Допустим, кратное 23, это будет 46, как 23 на 2, кратное 21 и так далее. Но есть числа, которые присущи только определенным планетам. И сейчас мы рассмотрим некоторые, которые встречаются только в единичных вариантах. Например, у Меркурия 4 раза по 40, как 44. 4 раза по 40. Опять такие люди есть, и прозвучит смешно, но на Земле я людей не нашла. 27 число овцы, 103 как вызов скорой помощи. Вот Вы скажите, случайно назначают такие номера? Это число 798. Это 133 умножить на 6. Может где-то попадется. Это 307 умножить на 4. Это 29 умножить на 12. Вы поняли, как все сложно. Здесь 23 умножить на 5. Здесь число кратное 23. Здесь 29, которое я уже упоминала. 307, не знаю. 133. 129,43 на 3. Но самое главное, что я хотела показать. Скорую помощь и число 40. Эти числа присущи именно Меркурию. Сейчас кажется, что я много насыпала. Вторая планета, на которую хочется обратить внимание в этой истории. Сейчас это двинем Уран. Да не обидится Уран, но он у нас после... А, перед Нептуном. Я не могу отметить таких же особенных чисел по Венере, кроме 107 и 71, семерка, единица. Не знаю, что-то у меня здесь пока, пока нет идеи. А там типа были. Ну, не знаю, тут у меня вот как-то вызвало эмоцию. Почему 40, почему 103? А здесь я ничего не почувствовала. Так же, как ничего не могу сказать пока что по Земле. Но 312 это четкая ее символика. У Марса, что зацепило, 77. 77, и оно продублировано, 231, это 77 умножить на 3. Больше в других гематриях я 77 нигде не нашла. Красивое рифмованное число. У Юпитера 90, только у Юпитера нашла. Православные читают Псалом 90 и Псалом 50. Число 50 будет у некоторых спутников Юпитера. 99, красота, ну вот 90. А у Сатурна число 73. Почему на него стоит обратить внимание? Потому что на него обращают внимание в сериал «Теория большого взрыва». И оно здесь продублировано, потому что 511 это 73 умножить на 7. А где 73 бывает в космосе? 73 световых года это расстояние до звезды в созвездии лебедя. Эта звезда чем особенно ее сделали эталоном светимости других звезд. Именно ее. Именно у нее 73. Именно она эталон, то есть тысячи и тысячи звезд, которые мы наблюдаем. Их меряют одним эталоном, который находится на расстоянии 73 световых года. В общем, итог сегодняшнего спича, на что я обратила внимание. 40, именно 40 у Меркурия, 77 у Марса и 73, связанные с лебедем, со звездой в созвездии Лебедя у Сатурна.